Еще одно, еще одно маленькое интересное достижение нашей маленькой, но очень доброй компании. А мы стали делать москитные сетки накладные на карманах без пластиковых уголков, Зарезка под 45 и уголок скрытый. А, это кайф, посмотрите, это, это красота, плюс карманы крашеный цвет на алюминий, на пластик, там, где мы хотим сделать красивую москитную сетку, добро пожаловать к нам. Проблема, с которой мы столкнулись, это, бесспорно, пластиковые ручки, которые остались. Мы нашли алюминиевые, следующие заказы будут идти краситься, ручки будут вместе с профилем, но, к сожалению, вот здесь прошел такой, ну, условно, красивый-некрасивый стандарт. А, желтый, серый, любой цвет по ралу. надо мы по дерево покрасим. То есть это мы так выходим на уровень искусства красоты в москитных сетках, помимо плисе. Добро пожаловать к нам!